Здравствуйте, меня зовут Марина Бусаева, я руководитель Борского отделения Нижегородского кредитного союза. Спешу сообщить радостную новость, мы переехали. Добро пожаловать к нам в новый офис.